Покажите удостоверение. Вы покажите, достаньте паспорта, пожалуйста. На каком основании я должна показать вам свой паспорт? У нас распоряжение... Есть. распоряжение ...губернатора кого? Иркутской <SSSSSSSSSSSSSSSG> области, губернатора. 59 что вы вообще должны сидеть дома. У меня губернатор... Какая статья... законы Да. Губернатор пишет законы? У нас есть. Вам знакома статья 20? 20.1. Вы не отвечаете? Этот режим может вменить только АЧС. У нас нету чрез, у нас нету ЧС. у нас нету чрез. Вот именно нету ЧС. Вот что такое самоизоляция? У нас не режим самоизоляции, у нас особой опасности режим. Особые опасности. Документ, документы. На каком про... основании? Да? Давайте я вас тоже вы также. Не нет вы вы не призваны потребовать у меня разрешения. Я, я вас просила, я запрещаю. Вы знаете закон восемь о полиции? Я имею я право снимать. Мы... Снимать, вы также снимаем. меня спросили, вы? вы имеете меня снимать? Вы находитесь при исполнении. Вы? А я, я вам также не давала своего права. Чтобы вы, вы знаете закон 8 о полиции для, для начала, не, чтобы вы давали нет, мне нет, право. Давай, Давайте просто уже Давай. вот эту вот, камеру включаем. Нет, камеру. Включаем. Нет. камеру. Пошли. Пошли. нет, сейчас вы уже действительно а? будете Паппарат даже да. то же самое. Да. Вы сейчас. В этот времени иметь при себе документы, ну, Давайте раздавайте, посмотрим, что, как, вам скажите, скажет на на что вам скажет Олегу. Вы никто не, не отказывает. Вы объясните на основании чего я вам должна сейчас предоставить свой паспорт. Я Документу вам сказала, указ... Девушка при... не представилась. представилась. Дек... Представьте сейчас, пожалуйста. Я не видел вашего Майор документа. Майор внутрь М -м. А удостоверение, пожалуйста. Четвертый пункт статьи 5 закона о полиции. Так, давайте так, сейчас еще так ком... конституцию. Конституция, а вы, вы нарушаете 20. А вы сейчас, знаете? Вы знаете, то, что вы сейчас нарушаете. Вы знаете, сейчас, сейчас административная уже а сейчас идет. Сейчас ну, давайте, пожалуйста. 20.6 Посмотрим. Ну, а будем. Это, давайте разбираться будем. 20.1 изменить 20 может только МЧС. Вы МЧС? Это и административный кодекс? 20.1 только в, режим. в административный сейчас... кодекс? Вы знаете? Скажите, у вас сейчас режим ЧС объявлен? У нас не ЧС объявлен. Ну вот, соответственно, какие основания У нас для... есть режим особой опасности. Вы почему не вот сейчас документы. спорите? Я вот, не объясните, спорно, пожалуйста. Вы, не вы сейчас нарушаете, и вы сейчас... Вот сейчас нас... вы документы. Свой закон. Пункт, Докум 4 закон ст... Пункт 4 статьи... Пункт 4 статьи 5 какой? закон о вот полиции. Предъявите Это документы по требованию. Вы сейчас мне говорите, я вам предоставил. Нет, вы не предоставили. Убирайте камеру, я вам Нет, предоставлю. Нет, я имею право снимать. На основании чего? Пункт четвертый, пятый, о чем говорит? Мы сразу ответили на один как Пункт четвертый, статьи 5 законы о полиции, о чем нам говорит? Скажите-ка мне. давайте, давайте, вы же такой умный. Ну давайте вы сейчас Конституцию прочитаете. Конституцию я тоже знаю, 27-я статья, о чем говорит? Да, давайте сейчас вот этот, федеральный закон номер 99 сейчас, от 1 удостоверение я вам покажу. Удивляйте такое устроение, либо мы вам. пошли. А на основании чего вы понимаете? Основании... Сейчас мы, мы сейчас... уже патруль. Мы позываем, мы тоже сейчас позвоним. Давайте. Давайте звоните. К кому? Своему адвокату. А вы что хотите собственно. Мы вообще либо мы пошли. Просто. Почему Просто вы нарушаете Вы представляетесь, либо мы вы сейчас мы нарушаете Чем мы режим особой опасности. Чем мы Я в аптеку направляю сейчас. Чем я нарушаю Шли, короче, она, она, не, она не представляется, все. В, в Еще хуя. раз э, руками тронешь? Все. Я вам сейчас предоставлю.